С 24 по 26 мая в городе Киев первый семинар в рамках нашего проекта «Женское еврейское лидерство» собрал из 13 городов 24 участницы, которые учатся, развиваются и становятся активистками. Занятия проходят в интерактивной форме. Мы пригласили самых лучших тренеров из Израиля, России и Беларуси.